А на них Александр Васильевич. Ссылка от полной страница кабинета 102. двое представление. Показать информацию о по сайте. Круп 4 Минус страницы соправды. Страница сотрудника от вы Я до 20 лет видел полностью, сто В школе ездил на олимпиады по программированию. После одиннадцатого класса я поступил в тот университет в Брянске, в который как раз и мечтал. Два курса полностью закончил, уже практически вот, с пропавшим зрением закончил третий курс. Была моя мечта, моя стезя, ну как бы я дальше пытаюсь как-то этим заниматься. Вот. мы освоили все, но смотришь на следующий первый курс, все равно им тяжело. Сидишь в комнате общежития, кто-то идет по дверью рукой начинают звуки как кошка скребется по двери. Сейчас в основном все уже с а, современными телефонами. Практически все телефоны идут а, с функцией NFC. Обратился к начальству колледжа. Они помогли более-менее продумать и вот а, помогли реализовать на табличках NFC метки так называемые. На сервере хранится вся информация о данном кабинете в колледже или в комнате в общежитии. Этот скрипт с базой данных можно развернуть и на любом предприятии, на любом учебном корпусе, то есть он уже будет готовый. То же самое в поликлиниках. Было бы очень удобно, конечно, на продуктах, допустим, и на всеметке. Даже иногда зрячий стоит долго, ищет где-то срок годности. Какие-нибудь кофейни, вот иногда все равно тоже люди, кофе зайти попить. Мало кто из людей знает, что такое белая трость. Зайдешь в тот же самый магазин и спросишь, у вас есть хлеб, ну, к примеру? Они... Или, где Или где хлеб? Они вот так вот пальцем показывают и говорят, там. Дальше занимаюсь программированием. Была моя мечта, моя стезя, и этим и продолжается. Ага. Пока что процентов 80, на колледжа запрограммировано. Поторопилась. Угу. И, и, и, штыр, и раз, и два, и, не спеши. Угу. И, три, и, четыре, и, не спеши. Раз, и два, и три.